Вы, наверное подумали что это он собрался в октябре косить траву да собрался косить но не траву видите да вот этот элемент ландшафтного дизайна порядка 70 метров и два раза за сезон мне это необходимо скажу а, вот наши любимые ели это вот самое сложное а, их один раз в год я скашиваю тоже осенью для того, чтобы сформировать э, крону. Длина этого ряда елей порядка 80 метров. Но вот э, вдоль дороги, вдоль забора, еще метров 50-60 елей. И если следовать тому, что ель необходимо стричь с двух сторон, тогда получается все необходимо умножить на 2. Сложность еще состоит в чем? Да, ножницами я метра два, скажем, по высоте взял, да, потратил на это часов 7-8. Но ведь дело в том, что необходимо взять выше. Я пошел по просторам интернета искать для себя что-нибудь механическое. А выбор оказался невелик. Да, электрический триммер для стрижки изгородей стоит 4-5 тысяч. Не очень дорого. Электрический триммер – это хорошо. Но о, задумался я А сколько же мне необходимо кабеля Чтобы дотянуть до того забора И еще в нем не запутаться Значит спасение в бензиновом триммере Но здесь ценник уже 20-25 тысяч Заглянул ко мне недавно На огонек мой давний знакомый Я как раз стриг вот этот ряд елей Но я посетовал ему Что стало уже очень сложно Когда ели были 50 сантиметров это доставляло удовольствие придать им какую-то форму. Но когда они 10 метров, то это уже не удовольствие выливается, а в сложности. Он мне сказал, слушай, а ты чего маешься? У тебя же хорошая, мощная коса. Одевай нож металлический и коси. Идея мне показалась интересная. Я вот одел нож. И сейчас попробую применить это, эту конструкцию. Подвожу итоги. Косить бензокосой выше двух метров не получится. Бензокоса не предназначена, чтобы ею косили вверх ногами. Она начинает захлебываться. Бензокоса с ножом дает очень сильную вибрацию. Поэтому уставать будем значительно быстрее. Однако есть и несомненные плюсы. Я ту сторону вот этого ряда ели скосил за 20 минут. Помните, в 90-х была такая... Шутка по поводу того, что к вам скоро придут гости. Вы не знаете, как почесть унитаз? Залейте его пепси кола и через 20 минут он будет сверкать. Также и здесь, если к вам приезжают гости и вы не успели привести свой сад в порядок, берите бензокосу, надевайте на нее нож и вы очень быстро все скосите Нужничками подровняли и не нужен никакой триммер. Но художественную стрижку при помощи такого девайса сделать не получится. У меня еще там очень длинный ряд елей, я пойду покажу. Говорят опыт дела наживное, посмотрите, этот ряд у меня получился уже значительно лучше.